Закрывайте глазки, садитесь поудобнее, посмотрите прямо перед собой, расслабляемся, делаем глубокий вдох, выдох, почувствуйте свой организм, почувствуйте тело, ваши зубы. Ваш организм справится со всем. Вы можете почувствовать его расслабление. Почувствуйте себя в реальности, где вы. Почувствуйте себя внутри комнаты, в которой вы сидите. Делайте глубокий вдох. Впустите в божественную энергию, выдох. А сейчас давайте удалим старое из вашего генетического кода. То, что мешает вырасти зубам. Освободитесь от этого и отпустите. Вдох, освобождайтесь, выдох, отпускайте. Почувствуйте, как уходит то, что мешает вырасти вашим зубам. Вдох, выдох. Почувствуйте, как воспринимает вас окружающий мир. То, как у вас растут зубы. Положите правую руку на солнечное сплетение. И посмотрите прямо перед собой. Сейчас мы с вами заглядываем глубоко в клетку вашего ДНК. Все то, что мешает вырасти вашим зубам, все то, что привело к такому состоянию с вашими зубами, я удаляю из вашего генетического кода. Я освобождаю вас от этого и отпускаю. Почувствуйте, как все проблемы... Все, что привело вас к такому состоянию с зубами, уходит через вас, через ноги. Сделайте глубокий вдох. Посмотрите мысленно, не открывая глаз, на небо, там, где Бог, и увидьте над собой белый свет. Позвольте этому свету Проникнуть через вашу макушку, впустите его в голову и вымойте из ваших мыслей все ваши неправильные негативные суждения о зубах. Позвольте свету просочиться дальше через глаза и очиститься от всего, что вы видели, неправильное о зубах. Информацию, что зубов нет. Все это вымываем, вычищаем. Позвольте свету просочиться дальше, через нос, через рот, и вымыть все то, что вы ощущали, осознавали, говорили об отсутствии зубов. Все, что записалось на ваше ДНК, неверная информация – мы это удаляем. Позвольте свету просочиться дальше через горло в солнечное сплетение. Почувствуйте его под правой своей рукой. Этот теплый божественный свет. И позвольте ему дальше опуститься вниз и очистить ваш живот от всех страхов, которые скопились с ростом новых зубов, очищаемся от страха, что зубы не вырастут, что без зубов плохо, очищаемся от всех страхов, что вы недостаточно хороша и позволяем свету проникнуть дальше, очищая при этом руки, ноги, стечь вниз, через ноги в Матушку-Землю. И она заберет всю эту негативную энергию от вас и очистит. И позвольте новой энергии с Матери-Земли через ноги проникнуть в вас. Поднимается все выше и выше эта энергия. Чувствуйте ее тепло через матку, через живот. Она поднимается к солнечному сплетению. Теперь вы уже под рукой можете ощущать две разные энергии. Нисходящую сверху от Бога и поднимающуюся от Матери-Земли. Позвольте ей выйти через голову и макушку. И теперь... Держа правую руку на солнечном сплетении, скажите этим энергиям, скажите вашей душе, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. А теперь представьте, как эти две энергии, соединяясь в одну, расходятся во все стороны. Вперед, назад, влево, вправо, они расширяются, расширяются, шире, чем ваше тело. Они освобождают вас от всего, что мешает зубам расти, то, что записано на вашем ДНК. Расширяйте, расширяйте свою энергию и представляйте себя солнцем. Потому что солнце сейчас, это ваша энергия внутри. Она светится во все стороны. И повторяйте про себя. Я солнышко. Я солнышко. Моя энергия светится во все стороны. Я солнышко. Я очень-очень хорошая. Почувствуйте эту энергию. Ощутите все, что происходит в вашем теле. Вы видите некоторые картинки перед глазами. Эта записанная информация мелькает. То, от чего вы сейчас избавляетесь. Там, где были проблемы с зубами. Там, где вы чувствовали себя дискомфортно. Везде. Везде. Где вы чувствовали себя плохо от потери зубов, я удаляю во всех пространствах, измерениях и реальностях. Везде, где вы недостаточно любили себя, себя я удаляю во всех пространствах, измерениях и реальностях. Почувствуйте себя солнышком. Почувствуйте, как все плохое уходит от вас. Как расширяется ваша энергия и избавляет вас от негатива внутри. Сделайте глубокий вдох. Еще один выдох. Все проблемы, суета, страхи покидают вас. Еще один вдох, выдох. Все проблемы, суета, страхи покидают вас. Загляните сейчас в губ своего сердца. Прислушайтесь к своей душе. Она расслаблена и в предвкушении чуда. Это чудо, ваши новые зубы. Почувствуйте это предвкушение чуда. Делайте еще один вдох и выдох. Не открывая глаз, посмотрите на свои зубы. Почувствуйте пространство там, где их нет. И пошлите любовь каждому отсутствующему зубу, так как словно он уже там. Я люблю тебя. Скажите каждому зубу посылая любовь по очереди в каждое это место. Я люблю тебя, я люблю тебя, и ощущайте изменения, происходящие в организме. Вспомните, как идеальны и прекрасны ваши зубы были ранее, и воспроизведите в своей памяти. Вытащите информацию из ДНК. Мои зубы идеальны. Я люблю тебя. Я люблю тебя. И так каждому зубу. Я люблю тебя. Информация, что зубы не могут вырасти, уже устарела. Многие люди подтвердили это своим опытом. И есть этому научные доказательства. Все возможно. Теперь еще раз посмотрите на свои зубы и повторяйте. Все возможно. У меня растут зубы. Прямо сейчас. Каждую минуту, каждую секунду у меня растут зубы. Все возможно. Я принимаю подарки Вселенной. Я принимаю подарок от Бога. А теперь поблагодарите за помощь Всевышнего в том, что Он поможет вырасти вашим новым зубам. Благодарю тебя, Всевышний, за твой дар. Вырастить зубы – это действительно дар. Так как это очищение от всех негативных программ, и перерождение новой жизни. А теперь давайте загрузим в вас слова Я та, кто смогла вырастить зубы. Я пришла на эту землю, чтобы очиститься от боков и вырастить новые зубы. И Вселенная приготовила уже для меня хорошую жизнь с новыми зубами. И поэтому я всегда Нахожусь под защитой светлых сил. Я выбираю только успех в росте зубов. Я одобряю свое желание вырастить зубы. Я одобряю себя. Я прощаю себя за все, где я была неправа. Я прощаю себя. Я одобряю себя. Я одобряю желание свое вырастить зубы. Зубов. Посидите так несколько минут, чувствуя восстановление зубов. А потом откройте глазки и занимайтесь своими делами. Попозже вы сможете еще раз проделать. Три раза в день делайте.